Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю свиные ребрышки на решетке. Будут очень вкусные ребрышки и они будут готовиться быстро. Я их мариную буквально часик-два, потому что мне внезапно захотелось мяска, и я уже его делаю. Для того, чтобы ребрышки получились мягкими, я выбрал ребра почти со стороны э, брюшинки. Здесь вот такие очень тонкие косточки. Даже бывает, что беленькие хрящики вместо ребрышков. Это хорошо, потому что будет быстрее вот прогреваться само мясо, его и косточки оно быстро приготовится. Также мне попался, конечно, кусочек вот и потолще с ребрышками. Сейчас главное правильно разрезать реберную ленту, чтобы мясо быстро-быстро приготовилось. Я разрезаю кусочки между ребрышками. И вообще мне кажется, для того чтобы сделать свиные ребрышки на мангале или на решетке, нужно выбрать Мясо магазинное, потому что домашняя свининка, она растет и питается дольше, чем магазинная. Мясо становится более упругое, но вкусное и ароматное. И для быстрого приготовления, возможно, оно будет не так хорошо подходить. Если брать, конечно, кусочек из ребрышка. Сейчас я добуду сок из лука. Добуду, добытчик. Еще давай. Сейчас я выжму сок из лука. А лука выжималки. Так. Полный привод надо. Даже. Вот так слегка я отбиваю апсито мякоть луковую или сок выходит. Слишком сильно я отжимать не буду, потому что мне нужен именно чистый сок. Сок вышел, а эту луковую мякоть я обжарю. Ее можно использовать и для котлеток, или в другие блюдах, где нужен лук. Сегодня для быстрого маринада я хочу использовать вот такой набор пряностей. Немного ягод можжевельника. Я думаю это будет нормально. Зерна кориандра, черный перчик, душистого перчика чуть-чуть, подстук. Еще будет сумах, сушеный имбирь, каенский перчик и майоран. И эти молотые пряности я добавлю уже, когда здесь все измельчится. Потому что если добавить сейчас, будет плохо работать кофемолка. Вот, прекрасно. Теперь сюда добавляю чуть-чуть перчика. Вот столько. А, классно пахнет. И майранчика. И чуть-чуть сумаха. Он придаст легкую кислинку. Совсем чуть-чуть. Кислица, кислица. Да? Хватит, Это да. Кислится? Вот. И имбирчика. Вообще, свинка готовится легко, быстро и с любовью. Всегда у меня получается очень вкусное мясо. Сейчас я его солю крупной солью. Вот. И пряная смесь. Половинка. Вот сюда. Хорошо массирую мяско, похлопываю, чтобы и соль, и пряности попали хорошо в мясо. Красота! Все, хватит? И... Хватит сольки? Да, хватит. А есть волшебные да. слова? Есть, но еще рано. Подбираем мясом все пряности со стола. А теперь самое важное. Я на мясо выливаю обычное растительное масло, для того, чтобы Через масло, через жир хорошо проходил весь аромат прямо на смеси, прямо к мяску. И массирую. Чтоб понравилось моим друзьям. Чтоб понравилось моим друзьям. Головы от фруктовых самогонов. Посмотрим, как они горят. Они вспыхивают не так хорошо, как головы после зерна. Мягенькие, потому что есть фруктовые самогончики тоже мягенькие. Вот, видите? Загорелось. Потому что фруктовые спирты, мне кажется, намного более элегантные, чем зерновые. Я сделал самый простой мангальчик из обычных старых кирпичиков. Друзья, кто заметил, что чем проще мангал, тем вкуснее и лучше получается мяско, ставьте вот такие огромные лайки. Потому что все-таки, сколько я не делал, самое простое всегда выходит самое лучшее. Хороший жар, потому что я положил снизу кирпичики, земля не греется, кирпичи напитались сивой огня и хорошо отдают то тепло, которое я им дал. Температура выравнивается, уже можно не так часто переворачивать кусочки мяса и не начинает благородно подрумяниваться. интересно мяско уже готово а тоже хочется его попробовать густация побольше кусочек потолще хочу выбрать ребрышка жирком ой как классно пахнет классический аромат жареного жирка со свининки М -м -м. жирок Mm. М -м -м. Жирок обалденно прожарился, вкусненький. А mm. Беленькая, пяленькая, жирко, прямо возле косточки. класс все мяско мягенькая обалдеть мне так нравится жирненькая хорошая смесь пряности подобралась друзья